рули там, да, вот что там было. Собирайся, вытянь, как осенняя грязная река, Глубокого зова гармония резко звучит. Где-то из окон завешанных смотрят в спину тебе насмешливо, И пламя танцует сожжённое кем-то звучит. сниться лица безумные, может быть, Стальные воды зелёные, архитектурно пыль, но А когда муж и осядет а бизнес Обложив впереди с телопатный приз Я подвижу лицо на него один город похож Завязали завязались вопросами острыми Решение табу неизвестно какого числа А когда все составы рванутся, прочь Будет слышать семичасовая ночь Как желание успеть отзывается издалека Буду сниться безумные, может быть стальные воды зеленые Архитектуры над мы ты волною ждешь а когда молча пыль осядет вниз Обнажив впереди силопатный фриз Я увижу лицо, я увижу Ну что-то было.